Привет! В данном ролике я затроллю своего друга, стримера, ютубера, читами. Точнее, как это будет происходить? У меня есть доступ к команде эффект, и я могу выдать себе любой эффект. Вот так это работает. Допустим, Данечка, Майнкрафт, допустим, Speed1010. 10. И вот. Надеюсь, перед просмотром ролика вы уже поставили лайк, подписались на канал, написали свой комментарий. Ролик получился действительно очень интересным и очень забавным. Так что, пожалуйста, досмотри этот ролик до конца, напиши свой комментарий, поставь лайк, подпишись. Все, ребята, а мы... Начинаем. Приятного просмотра. Ребята, у Назара сейчас стрим, и мы будем его троллить. Грей, троллинг стримера Minecraft. Я уже вывел себе невидимость. Идем на хом. Вот он наш нолик. Пишем себе эффект. Данечка, Майнкрафт. Не давай катепору. А что так больно? Это Данис Турадунов. ⁇ -мо ⁇ камаш. Это не я, придумал. Мы сейчас идем просто убивать Назара. Вот он стоит. Пока там все в камере. Нет, никто тебя не убьет. Ой. А нормально а а а а а а а это за был? о кого-то бьет я деньги за это, Ой -ой -ой. Ничего мы не понимаем Давай. Да ты достал Меня Надо короче чтобы Назар вышел наружу А мы прописываем ему вот такую вот команду Майнкрафт Спид Один сто Балбес Видели что произошло? все видишь, это карма, Ты меня тотем сняла. повыживать да, лки-палки. Чем? Риван, смотри уже. Он я смысл дай повыживать Ладно, я уже устал. Давайте пойдем на последние меры. бай, следующий, ба будешь залетать. Перед тем, как мне дали тотем, я увидел топорик. Летающий топорик. Вот такой я иду, и топорик будет. Фига, и все. Вот так вот, короче, бамс и нема. Не О, нормально. Я взял портал, построил. Я это осмонавт гогарин О, это все 10 читер. Опа, Шо? Ничего. Да только сейчас заперло, что у меня скорость бешеная была какая -то. Смотрю, я этого фарван вообще догоняю как сильнее, чем. Ой, ой, ой, у меня сейчас кик нет. Это что? Ой, ой, Блин. Не понял. Чего? Что? Что? Всем пока, через 30 дней увидимся. <смех> Алло, Офигеть! Подожди. <смех> я думал, да ты сделал. В смысле, что я делал? Ты, я думал, ты там мудро подкупил, нет? Нет, и вот это прикол, что нет, <смех> <Прикинь>? <смех> <Ты охуя> <смех> <связать> Я, за... Я, просто... Я не знаю даже как ролик называть. Типа затроллил стримера или <связать> стример с читами. <связать> <связать> Подожди, заходи, зайди, попробуй заходи. Но ли какой тени? НОЛ1. Uh, не, не забанил 394. А ты же сразу понял, что это я. Я видел, как ты прикалывался чисто Да я знаю. Рассказал. Я тебе контент делал. Да я понял уже. Нормальный контент забанили. Разбанили все. Да. В общем, мы моды расслили. Че, не разбанили? Разбанили, разбанили задержка просто жестко я не знаю у меня же вроде не я стоит самый наименьшее задержка я фиг а кого у тебя в тайминг тэпнулся я не понимаю что происходит а вы, скорее всего, чита меня жестко пожалуйста видишь когда мне там флай выдал я туда обратно купался чил стрим пиши меня забанили чадай да я стрим Ой. ой. Ой, ой, ой, меня пинают. Ты там какой-то чил с пасхалкой. Ливай, сейчас эти дам джамбуст улетишь. Я Ко мне опять модер пятница. Я опять не забаню. Я сейчас. Все. Ой, у меня античик не будет. А нет, пустись. И полван, на тебе за это Все, мне кажется этого хватит, ну, хотя бы на 5, 5 минут Это было конечно Я думал, типа ты взял, подкупил модером. Я офигел бы, если это взял А ты подумал, что это реально-реально? Да, я... просто мне меня дэш -флай и дэшфлай, и дэдбаумс, это ко мне мой дэр, тэп, тэпается. Я думал, это ты. Я файрана можно убью? Это а в него спрашивай. Ой, я тебе как раз ресы починю. Ах ты, павлбес, балабас. Ты меня теперь не убьешь, Назар. Попробуй меня убить на меч. У меня миска у Это Тесла, кстати. Кто на стрим зашел? Загзай. А я он помню. Он. На, назад, давайте ресу в сундук скину. Меня этот дурак бьет, я его сейчас реально буду бить. Ты додик, а его Тесла начал бить. Ну ладно. Да, удар Теслу, ударь Теслу. Да пофиг, это уже не наши проблемы. Да ударил тесту один раз. Все. <смех> <смех> да. Фл*н. Дайте дави, дайте дави. Это вообще пацаны никто. Ой бабах. <смех> <смех> <смех> так, и чё эти давай шарстоки дам хотя бы в этот. Балбас. В общем, все, мы за стримера стримеры с читами. Дай на секунду, дай на секунду эффект. Какие силы, силы. Га секунд тебе есть. Я ему только резко. У него шар был, если что. Да я ему вернусь. Это все, давай пока. Я болею.